Ну что, наконец-то, извините за мою такую речь, пока еще анестезия действует. Второй зуб удален, наконец-то. Первый был очень тяжелый, восьмерка. Андрей Евгеньевич очень долго мучился, но все прекрасно получилось. Без всяких отеков, без всего, без боли. То вообще все шикарно. Просто проблема была в том, что он мне сидел в пазухе носа. И было очень тяжело вытащить. И сегодня тоже, думал думаю, час в кресле это произошло за 10 минут. И все готово. Вот я уже сейчас стою. Разговариваю с вами, да, немножечко шепелявлю, но ничего страшного. И, наконец-то, через три недели у меня будут мои волшебные лайнеры, которые будут радовать меня и радовать съемочную площадку, что, наконец-то, у меня будут ровные зубы. Огромное вам за это всем спасибо, да. Самое главное, не бойтесь лечить зубы, а зубы лечить надо. Без зубов мы никуда. Руцов Игорь Алексеевич, актер театра и кино в Институте базальной имплантации.